Мистер Макс, 23 ляма, и у этого тоже 23 ляма. А как мне понять, где мне смотреть контент? То есть где-то больше фигурирует э, Еда по алфавиту челлендж. Сегодня у нас всякие вкусняшки. То есть, еда по алфавиту. Не просто еда, а еда из Это что такое, б... Это что такое сзади? Это что? <сёк> Мало того, что дети не были в моем детстве, то есть они уже маленькие. маленькие? <сёк> да, но они... Дети не были в моем детстве, они маленькие. Дети не были в моем детстве, они еще маленькие. Мало того, что дети не были в моем детстве, то есть они уже Все маленькие. <сёк> то есть они уже маленькие. Что делать, да? Да, но они еще и уехали из Украины. Во сколько? В 5 и 3 года. То есть совсем еще малышами. И некоторые вещи для них не Еще? Девочка охуела! Чекайте! <сёк> Чекайте. 5 и 3 года. То есть совсем еще малышами. Некоторые... Стой, что? Стой, что? Что, блядь, мы с Украины уехали в 5 лет? Мать, а ты нам пиздел все это время. Для них незнакомо. Чекайте, Поэтому Мы сейчас будем польше тебе говорить. Охуй. И все, и дальше скакать, плесать. Стоп, что? Он серьезно не рассказывает. Они даже не в курсе, походу, что они в какой-то Украине жили. Они даже, наверное, не знают, почему они на этом языке говорят. Для живчика. Катя уже подумала. Что... Казалось бы, при чем тут Украина? По факту. Без проблем. Мы сейчас выбираем. Я хочу L на лимонад. Он very good. По... good. Блять, блять. А, буквы... <мышляет> алфавит не полный, тут не хватает мягких знаков. Есть L. Есть L. Ну короче. Скажу. А почему они с Украины живут в Великобритании, разговаривают на русском, и алфавит у них тоже русский, а не украинский, если они с Украины? хоть одно слово на букву и у них женщина и, есть и э. Э. не знаю в этом в казахском языке точно есть на букву и на да. мягкий знак слово. это Но 40 нет. минут идет и на твердый почти полный буквы так вот а я возьму есть и вот предугадаю, йогурт, потому что йод мне никто не нальет сейчас, чтобы пить. Это будет йогурт, скорее всего. Мне интересно, что будет на Ж. Вот честно, мне интересно, что будет на же. Живчик получается. Жуки. У Кати будет в жуки, а у Макса лук. Живчик. Так, нам уже принесли, кто первый открывает? Я. А кто им принес? Кто подготавливался это? И на букву Ж, Вадька. Жевачка или жевательная резинка? Ну она такая, вебс, конечно, жевачка, но там фантики, главное, в жвачке не только жвачка. Кстати, лодис были не самые ценные. Смотрите, тут есть моменты, кстати, которые люди чаще пересматривают, давайте по ним помотаем. это как ты любишь, вот это молочное. риски вот эти как Я знаю, что это следует украсить. да. это это другой. Нихуя не понял. М Почему ё, это ё, интересный ё, момент? Оу, но... Кстати, такой цветной появился уже где-то. <связываем> вообще ничего не понимаю. А да, парни пистолет, собака понесла. И она острая, ее много не съехает. Ну вот этого достаточно, я попробовал. Сейчас покинул. Это типа это интересный момент. Но ну, вот тут вообще какой-то пик лютый. И в конце здесь пик лютый, прям. Что, а, ну собаку покормили. Всем они собаку покормили, что? Они мармеладку дали. Это что такое? Это что такое? Серьезно, блядь? А что это такое? Секунду, мне, мне нужно узнать, что это такое. Реально? Не помню, такого. Реально. Кстати, копченое вкусно, пахнет. Что это? Прямо сырое, ухо солью посыпал и грыз. Сырое ухо, блядь, солью посыпанное собаки дают. Сырое нахуй соленое ухо, посыпанное солью, блядь, копчёное ещё к тому же. Копченое соленое ухо, блядь, дают ёбаные ёбаные в смысле собаки, короче, дают. Я думаю, ну владельцы собак, я думаю, сейчас охуели в данный момент. Там что то это, это финики. финики Это Финики. Финики. Опалдемные. Они крутые. Смотрите, какие обалденные Ебать, они здоровые. А что у них такие в Великобритании Финики переростки Финики, финики заебись. Финики, финики вкусно. Кто-нибудь из вас, ну, кушал Финики? Финики прям охуенные. Один... Я, я не знаю, что такое Финики даже. Вообще не ебу, но Финики прям вкусные. Прям, прям обожаю их. Финики прям заебись. Реально? Вы когда были маленькими, мы ящики. Вот здесь, короче, что-то прям пик да. какой-то. Очень, очень ягоды, вот часто присматриваю. Типа, типа ягоды Гочешь такое. Mm -hmm. Реально, знакомые из детства вкус. И у меня чебурашка, чебуреки или. Чурос! Это из их детства! Здравствуйте! А? А? Тебе мама не делалась такая вот с мясорубки? Но вот, это не там, называлось чурос, это назывались Печеньки. Это Печеньки сказать. жареные в масле. Ну вот, это чурос. Мама вкуснее была. Мама, конечно, свеженькая, горяченькая, только в плиты. Почему это присматривают чаще всего? Катя. Катя, пока мы открывали конфеты, промо-вольтур, Катя старта лопатка и жених. Смотрите, напишите в комментариях, едите ли вы. Я, это накрутка какая-то или что? Почему у них вот сам популярный момент, который чаще всего присматривают, это просто, ну, вот здесь вот. Тут прям такая горочка большая. Бля, ну это пиздец, но ну это деструктивный абсолютно контент, согласен с маразмом. Я ебал, баллю. А зачем мне такую стену сделали, если они на фоне ее не снимают? То есть половина белой стены, там половина белой стены. Непонятно вообще ничего.